Завершился первый курс генетическое здоровье, 100 человек прошли его, и сейчас мы проводим итоговые консультации, где проверяем, каков же результат первого курса. Вы знаете, он меня поразил, этот результат. Я ожидал, что будут хорошие результаты, но то, что люди буквально за три недели вычистили так свои отношения на такую глубину, на семь колен в своем роду, это же ну, просто фантастика. И большая часть, буквально более 90% полностью, полностью завершили курс, полностью очистив Тимус и сделав его очень активным. В отличие от среднего уровня активности Тимуса, он на сегодняшний день они его повысили раз в пять больше мощность, больше, значит, более активная иммунная система. Я поражен этими результатами. Вот даже сейчас говорю, только что сейчас провел консультацию еще с одной группой, окончившей курс. И в таком волнении радостном, что мы действительно создали продукт, уникальный, уникальный продукт, поднимающий... Активность иммунной системы настолько, что никакие вирусы, никакие болезни, ни ВИЧ, ни прочие, то есть уже ни этих людей не тронут. То есть это действительно люди другого поколения, потому что функции, защитные функции организма подняты на высочайший уровень. Благодарю тех участников, которые включились в этот процесс, которые дошли, а дошли все, потому что курс на самом деле простой, все очень подробно расписано. И вели мы его достаточно активно, сопровождали. И вот такой результат. Так что вот этой радостью делюсь с вами. Благодарю, еще раз благодарю МИР за то, что нам сделал такой подарок в такую подготовку к этому процессу, который сейчас происходит в мире, к этому кризису, к этому коронавирусу. Вот нам помогли провести именно через повышение иммунной системы. Супер! Подарок действительно от небес, подарок от мира. Благодарю!